Центр Останкина представляет.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 В Формаку на трубу транспорт может уйти. И тогда скорости там могут быть до 1250 км в час, на остальных раз. Мы повысили эффективность на переостранении со скоростной дорогой примерно в 5-7 раз.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 И к тому же рельсы, струнные системы смогут транспортировать не только людей и товары. Мы в путевую структуру зашиваем оптоволокно и другие линии связи. И зашиваем и в путевую структуру, и используем опоры для линии тропередачи. Поэтому наши комплексы, они не только будут перевозить пассажиров грузов, но и передавать витриск энергии, и передавать информацию. Пласперники в основном будут вот на втором уровне в сторонный транспорт, а на первом уровне будет немножко автомобиля, будет немножко есть дорог, будет немножко лошадей.